Рейтинг Единой России побил очередной антирекорд. За них бы все 27% опрошенных. Я вообще охреневаю. Где они такие цифры берут? Вот встаньте на улицу. вот Любого я прошу. Я покажу эти а, видео ваши. Вы можете без лица. И спросите. Вы будете голосовать за Единую Россию? Вы будете голосовать? И давайте 100 человек обратите, 27 должны вам сказать, что они проголосуют. Я думаю, что... И трех вы не найдете, человек из ста, который скажет, что проголосует. Это партия «Единая Россия», мы хотим подписи собрать. Да, вот И их не расстреливать не надо. Кому «Единая Да. да. Не поддержать тут их выдвижение в Госдуму в Нахрен петлой гнать оттуда. Да. Не поставлю, тем почему? более «Единая Россия», не Господи. хочу. А чего да? почему ну, е, а тем более «Единая что, Россия»? А потому что мошенники номер один. Думаете? Я знаю. Это партия Единой России, мы хотим подписи собрать. Да, вот их расстреливать надо. Кого Единой Да. да. Или поддержать тут их выдвижение в Госдуму в 2002 году? На хрен их гнать оттуда. Да. Не поставлю, тем а более Единой России, не а хочу. А чего да? почему ну, тем более Единой России? А потому что мошенники номер один. Думаете? Это знаю. Здравствуйте, Единая Россия, партия друг пенсионеров. Да, я знаю, какой друг. Извините. Мы, нет. мы друзья, ну не поставьте подпись, мы вам поможем. Нет, нет, нет. нет, нет. Единой России, партия реальных дел. Поставьте, пожалуйста, подпись за нас. Не да, у нас депутат выдвигается в 2022 году. Да я в ради Бога, пускай. Я вам не верю. Не хочу. Не, не любите Единую Россию? Не. не поставьте подпись. Партия, партия Единая Россия. Собираем подписи. Партия реальных дел. Здрасте. Партия Единая Россия. Подпись. Партия Единой Россия. Поставьте. По... Тут просили. Партия Единая Россия. Поставьте, пожалуйста, подпись. Партия добилась очень хорошего результата.